Детская книжка «Привет, я лошадка» Издательство «Азбукварик». Книга из серии «Кто в книжке живет?» Ваш малыш еще не знаком с животными фермы? Любопытная лошадка поможет ему. Прогулка по страничкам этой говорящей книжки будет веселой и познавательной. А еще ребенку обязательно понравятся необычные картинки и аппликации. Нажимай на кнопочки, и зверята сами расскажут о себе. му ну, я корова. Днем я пасусь на руку и жую сочную траву. А потом даю детишкам.